Делает мир лучше, а другие папы думают только о детях и о себе. А мой папа думает о всех и, и делает мира лучше. Чтобы люди лучше жили и... Им было всегда хорошо, и они радовались жизни. Я люблю вместе с папой гулять и играть. Я бы не справилась там где я одна, потому что где я одна, там никого нет, и я могу э, не справиться, что... Когда мы с папой были в зоопарке и кормили кенгурёшек, когда мы плыли на ларнире, и без мамы, с одним папой, тебе не страшно было? Все в порядке было? Да. Очень интересный случай, характеризующий Анатолия как отца и как человека следующего тем принципам, о которых он говорит, и в том числе в своих новых произведениях, в видеокниге, в спектакле, в новых книгах. Это их путешествие с Ангелиной по Атлантике на трансатлантическом лайнере. Это такой удивительный опыт, он был позапрошлым уже году, в конце 2019 года, когда Ангелине было, получается, 5 лет, 5 лет всего лишь. И девочка с папой путешествовала около 20 дней. Сначала перелеты в Италию, потом на лайнере две недели в Атлантике вдвоем с отцом. Конечно, я приготовила комплект одежды, все, что нужно в этих случаях. Но там какой-то медицины такой или аптечки там супер какой-то. Такой ничего не было. Ну, обычный стандартный набор для путешествий и какой-то стандартный набор поглаженных платьев, комплектов, белья. вот И в общем-то в этом мое участие <завершилось>, завершилось, в этом процессе. И это было для всех, для нас школа, потому что для меня было, был еще один шаг ä, такого отпускания, контроля, так скажем, <завершенно> доверия Анатолию как отцу именно, как мужчине я сначала доверие прорабатывал в наших отношениях, а это следующий шаг доверия как к отцу. И, потому что когда-то не было просто связи, когда они были в открытом океане, я просто не могла знать, что происходит. И этот опыт действительно он положительный на всей нашей семье, на наших взаимоотношениях. Сказался, потому что ну, ни одного не было какого-то происшествия. Ну, что ребенок потом все равно же рассказывает, даже я не расспрашивала, какие-то воспоминания идут. И ну вот, допустим, мы просто во Владимирскую область, когда ездили, она зашла в другую комнату, там и прислонилась там, к горячему какую-то утюгу, да, но это Владимирская область такое произошло, а здесь вот во время всего тура, то есть Анатолий постоянно работал, применял свои знания, работал с пространством, работал с людьми, с их энергиями, тысячи людей из разных континентов на теплоходе. Точно так же в отеле Доминикане, куда потом прибыл Лайнер, также вот он, как говорит, держал пространство. Но плюс, помимо энергетической работы, которая такая, такой фундамент, это еще чисто такая родительская забота об Ангелине, о ее гигиене, там, утёг головы, да, стрижка ногтей и прочее. И тоже вот этот великий мужчина с этим просто справился тоже на пятерку. Единственный такой случай, я помню, после эту тему сделала у многих умелин. когда они возвращались, то Ангелина уже на подлете домой последние два часа прокинула сок и лосинки свои облила лосины. И вот фотку он прислал где он развесил эти лосины там футболочку, по-моему, тоже там на спинке кресла самолетного, которое спереди, так развесил, так мило это трогательно было. То есть даже то, что не было сменной одежды в самолет, он с этой задачей все равно ее разрулил, как говорится. На мой взгляд, по моим наблюдениям, Анатолий Некрасов для Ангелины просто идеальный отец. Просто поделюсь своим личным опытом. У меня с отцом были отношения эмоционально, можно так сказать, холодными, что ли. Он такой более закрытый, сдержанный человек был. И вот мне не хватало, как многим нам, тепла, поддержки, участия от своего отца. Он военный, с этим связан вот такой характер. <смех> и когда я наблюдаю за тем, как Анатолий общается с Ангелиной, я как будто возвращаюсь с детства и добираю, добираю вот это тепло, любовь, поддержку, которую он дает ей. И я как бы вот в это время тоже <смех> жадно впитываю. Потому что, конечно, в супружеских отношениях он также открыт эмоционально открыт нежен, но а, вот это именно отцовская, это другое, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Наверное, были, потому что мы, конечно, живые люди, и а, все равно мы исходим, в том числе, из своего собственного опыта. Помимо того, что мы сами работаем с людьми, с их психологией, и опыт нашей семьи, ну вот моей, он отличается от того, к чему привык Анатолий. Это вот как во всех семьях у нас тоже это иногда проявляется, но и может какой-то вот э, спор, что ли, вспыхнуть. Ну, особенно с моей стороны чем-то не согласие. Потом... Ну вот, если быть более конкретным, что, может быть, я считаю, что с девочками как-то можно еще мягче. И так достаточно мягко, Анатолий, но еще мягче, потому что Анатолий все-таки мужчина очень требовательный к себе, и он хоть делает скидку. На то, что Ангелина ребенок и девочка, но все равно вот эта планка ответственности перед собой, ответственности за поступки, она иногда и переносится на ребенка. И ну, вот в, это, в таких ситуациях я призываю, чтобы более легко к чему-то отнестись, каким-то... Проявления ангелин, да, там, непослушание или чему-то, какие-то моменты, когда слушают случаются. Но точно так же я иногда, наоборот, больше даю же скачать, чем нужно. И также Анатолий мне делает замечание. Но это вот просто, как раз из-за разряда, когда мы не специалисты и обычные люди и у нас какие-то отключаются в семейные установки, паттерны, через которые мы смотрим не вполне объективно на те или иные ситуации. А так, конечно, я доверяю э, мудрости мастера, его практическому опыту, общения с таким количеством людей и воспитание детей. Опять же, видя примеры его детей реализованных, успешных, радостных, я уверена, что и Ангелина вырастет такой же и реализует свое предназначение, которое во многом как раз и соединило нас с Анатолием. Именно ее предназначение, ее роли в этом мире. Сейчас много новых детей, вы знаете про это. Вот тоже такой ангел-ангелочек. Мы ее очень любим. И я горжусь, радуюсь и восхищаюсь тем, что именно Анатолий, проводник ее основной в такой материальный мир и в мир духа я уверена что еще ну как всегда отец да всю жизнь поддерживает долгие долгие годы он будет ее и другом и наставником и когда-то и таким озорным мальчиком другом такие даже ипостаси проявляет отношения с ней очень трогательные, теплые отношения, и при этом высокая такая планка истинного отцовства. Дай Бог каждому, как говорится, такого папу.